Протяс с королевства снежным, Среди деревьев, окутанных холодным льдом, Из время превратится в бесконечность, Застывшим сновидением чьих-то снов, Безликие следы на снеге белоснежном, Рассердившись, Сотрешь метели их, Оставив, как и прежде, королевство, нетронутым владением своим. Твоей красотой восхищаюсь, но не люблю тебя прости. Ты восхититель, но все же не нравится шепот твои фаты. Из холодов, что будто в душу проникают, Ты похищаешь в сердце, остатки теплоты, И с каждым днем все больше покрываешь И выцепами льда, и чувством пустоты. Я одинок, и это не скрываю, Но не нужны объятия твои, что холодом полны. Не в эту стужу душу согревают мечты О наступлении весны. Весна придет, разрушит все околы, Все замки из ольдовы тобой. И снова стану я свободен, и сердце крылья придет. Весна, когда же ты придешь?